Даже когда сто раз спою одну и ту же песню, все равно сомневаюсь, что исполняю ее как надо. А эти парни в своем вокале никогда не сомневаются. Они в Таджикистане громче всех поют, да еще и перьями хвастаются. Мол, посмотрите, какие мы красавчики. Послушайте, как мы поем. Запишите с нами трек. Не в жизнь, а бесконечный кайф. Но запись вокала я им все-таки устрою. Здесь в Ботаническом саду. Мы оказались в по ферме здесь 54 птицы, ну, сами понимаете, в это семейство выпендрёжников Вот, собственно, звук, за который мы пришли. В это семейство вопендрежников входит не только пернатые, но и артисты, музы... артисты. музыканты, певцы. Поэтому у вас сейчас уже не 54, а 55, Мы пришли за вашим звуком, ребята. Так, все, отпускаю. О, это к деньгам, да? Значит, получится песни-то заработать. Есть салфетка? Давай я куртку тогда.